Всем привет! В данном видео я покажу, как вязать узор, который называется ажурный. Для образца нужно набрать количество петель, кратное из 7, плюс 2 кромочные. Первую петлю мы, соответственно, снимаем. Далее вяжем так, 2 лицевых, 1, 2, 2 вместе лицевой за задние стенки. Потом один накид и три лицевых. Раз, два, три. И изнаночная, это кромочная. Второй ряд мы вяжем так. Одна изнаночная, две вместе изнаночной, один накид, одна изнаночная, один накид. 2 вместе изнаночной, изнаночная и кромочная. Провязали второй ряд, третий ряд мы вяжем так. 2 вместе лицевой за задние стенки вытянули. Один накид, три лицевых, раз. 2, 3, 1 накид, далее одну снять, то есть эту петлю мы переносим на другую спицу, нить должна быть за петлей, потом 1 накид, лицевая и потом мы делаем так вот эту снятую вот у нас снятая петля нам нужно провязанную петлю как бы снятую продеть в пятом ряду будет то же самое поэтому я покажу еще раз. Четвертый ряд мы вяжем все изнаночные. И восьмой тоже будет все изнаночные. Соответственно, вяжем изнаночными. Провязали. Далее пятый ряд. Вот как раз до него мы и дошли. Нужно один накид. Одну мы снимаем. Нить за петлей. Эту мы Провязываем лицевой и затем нам нужно вот эту, которую мы снимали, в нее, я обычно еще помогаю, не так-то легко просто. Вот эту, которую мы не провязывали, снимали, нужно через нее продеть провязанную, вот так. После того, как мы это сделали, нам нужно провязать 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочная. Следующий ряд, это будет 6-й. 1 накид, 2 вместе изнаночной провязали. 2 изнаночных провязали. 2 и 2 вместе изнаночной 1 накид и 1 изнаночная и кромочная провязали седьмой ряд вяжется так 2 лицевых 1 накид Одну мы снимаем все так же, следующую мы провязываем и продеваем через непровязанную. Далее мы две вместе лицевой за переднюю стенку. То есть мы за переднюю, не за заднюю, как мы вязали до этого, а за переднюю. Один накид и одна лицевая и кромочную. Далее мы все повторяем с первого ряда. То есть у нас вот такой даже не знаю, треугольничек получается. Специально я провязала побольше, брала здесь не 7 петелек, как тут, а здесь я уже побольше вот вязала из тоненьких ниточек. Ну, ну, для этого узора нужны ниточки потолще. Вот сам узор. Отлично подойдет для каких-нибудь летних <coughs> кофточек, топов. Ну, я думаю сейчас это будет очень даже в тему, так что вяжите, делитесь своими работами в Одноклассниках. Я скинула не, точнее, загрузила ссылочку на свою группу в Одноклассники, поэтому я жду ваших предложений. Возможно, вы бы хотели какой-то узор, чтобы я связала и показала, как его вязать. Может, вы не можете разобрать какую-то схему. Ну и просто делитесь своими работами, что у вас получается. Так что, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.